Ох, сколько же бабушкиных таблетки поубивали народ. Не стоит недооценивать детское любопытство. Ну блин. Просто обреченно смотрим, как Рок берет свою жад. Мам, можно я похаваю? Через лет ничего не случилось. Это очень хреново, очень больно за этим наблюдать. Здравствуйте, с вами медицина на пальцах, канал, где говорят о сложном попроще сегодня будем обсуждать овер важную и распространенную проблему такую как опасность домашних аптечек для детишек прямо вот сейчас вот дослушаете меня и сделайте то что я вот сейчас вас всех прошу идете в места где сосредоточены ваши таблеточки блистеры флакончики все это берете такой большой лоток который накрывается. Сгребаете это все туда, накрываете, ставите куда-нибудь в шкафчик, куда точно не могут долезть дети. А лучше всего поставьте в шкафчик, который э, закрывается на ключ. Один ключ ложите и говорите всем взрослым, где он находится. Второй ключ даете тому, кому препарат сегодня ну, максимально нужен, Кто-то, кто болеет. У кого марки, ему надо принимать три раза в день. Или какой-нибудь бабушке, которая постоянно ложит кучу своих таблеток на тумбочке. Не обломится, лишний раз сходит. Ничего с ней страшного не случится. Но вот если до них доберутся дети, тогда может случиться действительно страшно. О, опять оно... Ну. Умничать, блин. Ну нормально, у меня валяется, через 100 лет ничего не случилось. Мы, значит, раслить, на, не жрали ни хера. А надо будет жрать. Мам, Мам, можно я похаваем? Похаваю? Возлях. Гречу? А? Ладно. Ну ты вот, значит, ничего не было, значит, выросли как-то, что ты вообще учишь нас вообще жить? Я подготовил маленький списочек из препаратов, которые создавали проблем на моей службе реаниматологам. Самые максимальные, скажем так, сложности. В апогее стоит такая вещь, как нафтезин. Он лежит везде, он лежит где попало, а 10 миллилитров этой жидкости вполне достаточно, чтобы безапляционно отправить вашего ребенка на тот свет. Нету антидота у нафтезина, поэтому мы просто обреченно смотрим, как рок берет свою жатву и ничего с этим не можем поделать. Это очень хреново, очень больно за этим наблюдать. Просто бывает доза, которую не пережить. Следующим у нас идет инсулин. Тоже. Просто мы не успеваем до вас доехать, чтобы оказать вам помощь какую-либо. Все, что вам может помочь, это там, глюкозка, возможно, но об этом когда-нибудь потом. Э -э нитроглицерин. Тоже частенько бывает. В лучшем случае обойдется а, отличной головной болью. В худшем будет печаль. Витамин D. Да, такой безобидный вроде бы витамин D, но его пьешь много, и он вполне себе хорошо убивает. А флакончика хватает на стопроцентную смерть. Вот. противокашлевые разные, которые там чуть-чуть наркотичные, не могут давать проблемы. Аспирин. От него отлично слазит кожа. У некоторых детей, не у всех, но тем не менее. И он отлично бьет по почечкам трамадол, витамин В, вообще все жирорастворимые витамины, их надо учитывать, что они могут дать много проблем, их так легко не выведешь с организма. Адреналин, такое тоже бывало, и препараты, снижающие давление. Бабушки, здрасте, ох, сколько же бабушкины таблетки поубивали народу. Особенно клофелин, страшная-страшная штука. Которая на моей памяти натворила делов. Ну, просто не успевали довозить вовремя. Вот. Так что не стоит недооценивать детское любопытство. Они очень любопытны. И могут вам подражать, бабушки, да, нажраться этих таблеток. И все будет плачевненько. Берегите себя. Берегите своих близких. Оставайтесь здоровыми. Все. Подписывайтесь. Ставьте лайки, распространяйте это видео всем, кому оно может пригодиться. Это будет ваш маленький вклад в продление жизни спасение жизни. До свидания.